ой ой Блять, на мою бабульку старый Про бабушку похоже, блядь. О, бля, ты видел, что? Что это было, блядь? Сука, безя. Господи Иисусе, нахуй. Сука а что найти? Что это, блядь, было? Не, выйди с турели, посмотри на сову. Бля, я ее взорвал, у нее глаза вылетели. Ой, блядь, с стреляют. Еще! Блять. О, броня. Блин. Он, сука, как дебил, сука, что на нас рассмотрит, блин, датас. Ебать, а ты толкать у меня. Смотри, что это делает. Сука, не могу! Спидер! Спидер! Спидер! Набьешьки! <свит> Я по говном прыгаю, смотри. <свит> Я таких мог даже в деревецку сортире не видел, блядь. <свит> <свит> Ой, блять, сразу же вспомню <свит> про эту, как-то мне у малышеву здорово жить. парам па пам пам Сука! <свит> <свит> <свит> Гус, Гус, Фантастис! О, Губи, Губи! Да, ты же фантастис! Иш ты больной! Вот эта хуйня я еще сказал. Че ты, блять, было, я не знаю. Такая идея, давай спустим это колесо, может мы куда-нибудь там улетим. О, за текстуре. Глянь, я за текстуре нашел. Где? О, понятно. Хорошо. Сука.